Сказка про замок принцессы В далекие времена, когда еще принцессы жили в древних замках, произошло одно таинственное событие. Однажды замок, в котором жила одна прекрасная принцесса, пропал. А было это так. Жили король, королева и их дочка принцесса Лея. Как-то король устроил шикарный бал для своих далеких родственников из другого королевства. Для своих гостей он закатил пир на сто дней и сто ночей. А когда пир закончился, и гости, и королевская семья с придворными отправились на охоту, а в это время слуги короля должны были прибраться в замке. За сто дней он так сильно был запачкан, что просто беда. Около недели развлекались на охоте король, королева, принцесса, гости и придворные, а когда вернулись, то замок пропал. Искали, искали замок короля, но не находили. Что за волшебство? Что за волшебство? Удивлялись все. Гости уехали к себе, придворные разбежались по своим домам, а король с королевой и их дочкой стояли на месте пропавшего замка и не знали, что им делать. Замок считался символом королевской власти, там и документы, и казна. Но замка нет, значит нет ни власти, ни денег, и королевская семья превращалась в обычную крестьянскую семью. Король не понимал, как замок мог пропасть. Что же за волшебство такое? Что же за черная полоса в его судьбе? Он очень расстроился. Королевскую семью приютил у себя один их верный слуга. В королевстве сразу началась смута, без власти охватило государство. Начало действовать правило сильного. То сильнее, тот и прав. Беззаконие и хаос. Оставаться у слуги было небезопасно. Поэтому принцессе Лея нужно было бежать отсюда. Она это понимала и сама завела разговор. Папа, давай я пойду, куда глаза глядят. Если я везучая, то мне повезет. Если не везучая, то не повезет. Жалко нам тебя, дочка. Была ты принцессой, а теперь ты простолюдинка. Нет у нас власти, нет у нас золота, нет у нас слуг. Ну и что? Может быть, судьба не совсем отвернулась от меня. Может быть, там, вдалеке, я обрету счастье. Ступай, дочь. Но пиши нам письма. Хорошо. Принцесса Лея ушла от родителей поздней ночью, чтобы никто ее не видел и не узнал из местных. Она проходила через разные большие города, но нигде не могла остаться, потому что не могла найти приют и работу. И вот однажды она забрела в большой город под названием Трестрам. Лея добралась до Тристрама в изорванном платье, исхудавшая и уставшая. По дороге она переболела многими болезнями, поэтому от прекрасного лица и худенького стройного тела принцессы ничего не осталось. Она походила на обычную грязную средневековую крестьянку. В Тристраме Лея случайно вышла на рынок. Галдеж, крики, драки, ругань. Она ходила между торговых рядов и с завистью смотрела на еду, которую не могла купить. «Эх, где наш замок с нашей казной?» Думала про себя принцесса. «Так, это берем, так, это берем, так, это берем». Говорил кто-то сзади, очень красивым женским голосом. Лея обернулась, около нее проходила очень молодая девушка, ну лет может двадцати шести, не больше, а может и того меньше, трудно определить, ведь практически вся она была покрыта черной мантией. Это была волшебница Тристрама, ее звали Карина. Чего ты смотришь? — Помоги, — сказала Карина принцессе Лея. Лея повиновалась волшебнице. Она подставила свои руки, а Карина накладывала в них всякие продукты. Карина собрала еще несколько человек из толпы таким же образом. Никто не говорил волшебнице, что не может ей помочь, что дела или руки болят. даже. Хромой старичок без одной руки. И тот тащил по приказу Карины велок капусты. Волшебница щедро расплачивалась торговцами золотыми монетами. Те кланялись ей и уважительно приглашали приходить к ним снова. Для Леи все это было странностью. Но может быть в Тристраме было так принято? А так, колдунов и волшебников нигде не уважали. Колонна из волшебницы и ее носильщиков, продуктов ушла с рынка. Люди шли на высокую гору, которая была недалеко от города. Лея все время шаталась где-то позади, но старалась не отставать. Карина жила высоко, там на горе у нее был небольшой деревянный домик. Люди сложили продукты волшебницы и разошлись. Лея подошла к порогу волшебницы последней. Чего ты так долго? Спрашивала Карина. Я, я, мне нужна работа. — мямлила Лея. — Чего? — удивленно возражала волшебница. — Мне нужна работа! — крикнула принцесса. — Мне не нужны служанки и крестьянки. Я — волшебница. Я сама совсем справляюсь. — Я не служанка. Тогда точно уходи. Карина повела пальцем в воздухе, все сложенные у порога дома продукты залетели в дом. Карина пропала за порогом, дверь захлопнулась. Я не служанка, я принцесса. Эх, если бы я владела моим замком. Схлипывала принцесса, смотря на дверь волшебницы. Но мне нужна работа, я голодна. Пропал наш замок, пропал наш трон, пропала наша казна, пропала власть, пропали родители. И я пропадаю. Мама, папа, видно, мне все-таки не повезло. Подъем на гору был очень утомительным. Лея сначала упала на колени, а затем повалилась на землю. Очнулась принцесса через сутки, лежа на кровати. Она оказалась в светло-зеленой комнате волшебницы. Здесь летали стрекозы и бабочки, кругом был солнечный свет. А за окном комнаты были видны только угрюмые камни и серые тучи. «Очнулась, наконец», – слышалось издалека. Лея села на кровать откинув одеяло. Увидев, что она без одежды, она быстро закрылась одеялом и покраснела. Что ты прячешься? Здесь мы одни. Карина подошла сзади кровати, на которой лежала Лея, и присела к ней. Яркие золотые волосы, белая кожа, голубые глаза, стройненькая фигура голой волшебницы еще больше заставили покраснеть принцессу Лею. «Не надо быть робкой, в этом доме ходит только голышом. Карина принесла вкусный суп и отдала его принцессе, а сама ушла в другую часть дома. Лея поела. Через некоторое время она почувствовала силы. Поборов свою гордость, она все-таки встала с кровати и решила поблагодарить свою спасительницу. – Спасибо, спасибо вам, добрая волшебница. – Иди ко мне! – послышалось сверху. Лея подняла голову. Она увидела, как Карина летает под куполом своего дома. Принцесса взобралась по винтовой лестнице наверх, а когда она переступала ступеньки за ступенькой, она думала. Как такой маленький домик снаружи может быть таким большим, как настоящий замок? Может быть, замок Карины был еще больше настоящего замка короля? Но эти мысли быстро улеточились, как только Карина начала расспрашивать Лею о ее судьбе. Принцесса рассказала обо всем, что пережила. Рассказ был долгим. Так ты ищешь работу? Да, я ищу работу. Мне самой интересно, что стало с твоим домом. Куда делся этот замок? Я беру тебя на работу. Мы будем искать твой замок. А главное, того волшебника, который посмел его украсть. Но для начала я вылечу тебя. Мне неприятно смотреть на такую стрёмную девчонку. Несколько недель Карина лечила принцессу Лею травами и волшебными заклинаниями. Лея поняла, что Карина любила свое молоденькое тело. Она ухаживала за собой с невероятным трепетом, и ходить по дому голышом было для нее любимым занятием. Карина боялась что кто-то увидит ее тело и воспользуется им. Поэтому она одевала себя в неприметную черную мантию, закрывала лицо, когда выходила. Собственно, поэтому и дом построила вдалеке от людей. Ну что, ты готова, Лея? Да. Мы отправляемся искать твой замок. Девушки вышли на улицу. Карина полностью закрытая, а Лея была одета в красивое женское платье, достойное принцессы. И ощущение складывалось, что не Лея работает на Карину, а Карина служит у Леи. Ну так, внешность обманчива, не так ли? В поисках замка принцессы путницы шли сначала на север. Поняв, что ловить там нечего, они отправились в древние земли Земнеморья, где волшебство было образом жизни целого королевства, и там им удалось разузнать что-то. Местные говорили, что по землям Земнеморья передвигается ходячий замок. Огромный каменный дом, который ходит на маленьких ножках и сметает на своем пути все преграды. Кто-то пробовал остановить этот заколдованный замок, но дальнейшая судьба волшебников неизвестна. Это была зацепка. Через месяц Карина и Лея вышли на следы ходячего замка. Они направились по ним. Еще через две недели они увидели стоящий у гиблых болот замок. «Это он! Это мой замок!» Крикнула принцесса. «Так вот ты где жила!» «Да!» «Подозрительно тихо!» Девушки подошли к замку. Он поднялся на ноги и побежал навстречу волшебнице и принцессе. Карина подняла себя и лею в воздух. Из замка стали полететь из пушек. Раздавались звуки стрельбы из ружей. Это против нас. Лея, что ты знаешь о замке? Я не чувствую здесь чужеродного колдовства. Замок словно живой. Что ты знаешь о замках? Я лишь знаю, что замки – это символ власти. Замки принадлежат только королям и королевам. Я не знаю, как с ними бороться. Некоторое время Карина уклонялась от атак замка принцессы. Они долетели до мелководного морского побережья. Карина, кажется, я поняла, что нужно сделать. Отпусти меня на землю. Карина опустила Лею на землю. Лея содрала платье и глушом пошла в сторону приближающегося замка. Теперь я знаю. Зачем мне татуировка моего рода? Это ключ власти. А раз у меня есть власть, я приказываю, замок, остановись. Установи свой фундамент именно на этом месте и всегда мне подчиняйся. Татуировка на плече принцессы зажглась. Такой же символ загорелся на замке. Он остановился, и встал на землю. Что ты сделала, Лея? Это волшебство? Нет, добрая волшебница Карина. Это механика. Замок живой. Внутри него кто-то активировал его реактор. Сказки моего дедушки были правдой. Теперь я поняла все. Они зашли в замок принцессы. Там они обнаружили много изголодавших людей. Слуг принцессы ее родители, разных волшебников Зимнеморья и простых прохожих, кто попался на дороге ходячему замку. Волшебница Карина всех накормила и вылечила больных. Замок остался в землях Зимнеморья. Лея никогда не покидала свой замок до самой смерти. Там она основала свое княжество с главным городом Триградом. Власть и казна перешли к ней. Родители Леи пропали, и она не нашла их, а волшебница Карина отправилась помогать своей подруге, волшебнице Юноне, когда услышала, что той нужна помощь, но это Совсем другая история. Пока!